Блифорогель-2 – это средство для лечения демодекоза кожи век. Для понимания, немножко обрисую ситуацию, клещ Демодекс – это маленький клещ, который живет на коже практически у каждого человека. 90% популяции в зависимости от региона страдает этим заболеванием. Он не считается заболеванием, пока нет признаков воспаления. Соответственно, мы можем разделить его на носительство и именно на заболевание. А какие основные симптомы демодекоза? В первую очередь, демодекоз век ассоциируется с зудом. Если у человека постоянно чешутся уголки глаз, если глаза часто становятся красными, раздраженными, а тем более, если появляются какие-то чешуйки на веках, это все может быть признаками демодекоза. Поэтому такое состояние, естественно, нуждается в лечении уже непосредственно. Именно для лечения демодекоза мы используем гель блефорогель-2. В его состав, помимо гиалуроновой кислоты, и алоэ вера, которые обладают увлажняющим, успокаивающим действием, входят еще компоненты серы. А Сера способствует тому, что нарушается обмен веществ у клеща Демодекса, его популяция в связи с этим сильно уменьшается, и тем самым мы достигаем иллюминации клеща с поверхности нанесения, в частности с век. Применяется блифора 2 на чистую кожу век наносится по ресничному краю можно наносить его мягко, массирующими мягкими движениями чистыми руками либо специальной ватной палочкой можно наносить его на веки а вот применяется только на чистую кожу и зачастую используется вместе с лечением демодекоза на коже лица может использоваться и в подростковом возрасте и во взрослом возрасте а также может использоваться при необходимости по косметические средства.